Добрый вечер. Поговорим о здоровье. А что самое главное в жизни человека это конечно здоровье. 30 лет в жизни работы в дороге сберегающих технологий. мне это позволяет говорить о том, что действительно жизни вы как Здоровье можно в любом возрасте. В человека это конечно здоровье. Я не хочу сказать, что вернусь, но поддерживать его на ближайшем создании это невозможно. А, Следующая тема наша это очищение организма. Ну что ж, если вы видео, в почему я подошел к о здоровье, что это электрическая работа, это все наша это воздействие движение, это ощущение это движение, это сегодняшняя тема. Зачем? А, а, многие спрашивают, зачем надо уничтожение за детства? Друзья, вы наводите когда-то, я разговариваю в правда, что наше я делаю свою новую машину, проехала она 10 метров, что хозяин делает машиной, вот ее на тревогу, и заменить массу, заменить фильтром, правильно? Когда мы заботимся о своем собственном фильтре, ну, конечно, в грубой форме. Я имею в виду печень. Собственно говоря, речь идет о тесной, неразрывно связанной системе печени и желчной пузырь. Очень часто слышишь, у меня удален желчный пузырь. У меня удален. Я всегда спрашиваю, ну и каково состояние? Улучшилось, ухудшилось, конечно, ухудшилось. Проблемы с печенью, проблемы с поджелудочной... Высокое содержание хостерина, это далеко не полный перечень проблем, которые после этого начинают э, образовываться у человека. А может быть пойти другим путем? Помочь этой печени, помочь вот этой связке печени желчной пузырь. Раскрыть протоки, чтобы ну, действительно... Э, то, что за многие годы начинала образовываться, я имею в виду песок или там камушки, каким-то образом помочь человеку организму без операции, вот об этом и будем сегодня говорить. И, наверное, чтобы было понятно, я сейчас приглашу Данила, Данила Федоровича, который вот Популярно, особо не вдаваясь в медицинские термины, объяснил вот эти семь степеней зашлакованности, которые у нас есть. И после этого тогда человеку будет понятным, а действительно надо проводить очищение организма или нет. Давай, начинай, подключайся, и потом, наверное, будут вопросы, и мне будет легче тогда ответить Добрый вечер. Всем Прежде чем разобраться в степенях зашлакованности, давайте просто разберемся в понятии, что такое шлаки и что такое вообще зашлакованность. Зашлакованность – это, как говорится, накопление токсических вредных соединений внутри тканей, внутри органов и в целом во всем организме. Шлаки – это собирательный термин, бытовой термин. Вообще правильно называется это токсические вредные соединения, которые, ну там, нитриты, нитраты естественно, вот это все накапливается в организме, оно очень сильно мешает нормальной работе функции наших органов. И вот первая степень зашлакованности характеризуется тем, что есть такое состояние у людей, только стало уже устало. Вот это состояние хронической усталости, хронической невысыпаемости и так далее. Все плавно потом переходит во вторую степень зашлакованности, которая характеризуется уже таким образом. Головные боли различного рода, например, почему часто возникает головная боль? Ну, потому что, например, застой желчи в так называемой дискинезии желчеводящих путей часто провоцирует головные боли в височной области. Почему? Потому что каждый орган брюшной полости имеет проекции на нашем теле. Вот в область здесь как раз присутствует у нас проекция желчного пузыря. Элементарное нарушение оттока желчи или замедление оттока желчи часто провоцирует иррадиирующие боли в проекции, ну, в данном случае, в головные боли. Естественно, конечно, кровоснабжение. Здесь никто не отменял нарушение кровоснабжения, остеохондроз и так далее. Третья степень зашлакованности, она проявляется в виде различного рода Высыпание на коже – это, как говорится, те так называемые аллергические высыпания, связанные не с конкретно каким-то аллергеном, а именно та так называемая ложная аллергия связана с нарушением выработки ферментов как в кишечнике, нарушением выработки ферментов печенью, желчи, то есть дефицит каких-то желчных кислот на фоне общего проблемы под названием дисбиоз кишечника. Нам более знакомое понятие дисбактериоз кишечника. Соответственно, из-за того, что возникает дисбактериоз кишечника, дефицит баланса, ну, соотношение э, бактерий в кишечнике возникает интоксикация кишечники. И когда кишечник не справляется с выбросом этих токсических вредных соединений, эти токсические вредные соединения попад, э, начинают через кровь, лимфу выходить через кожу. И кожа это тоже наш огромный выделительный орган. И когда у нас появляется на коже все возможные высыпания, даже прыщик на лбу, да, это может уже говорить о том, что идет какая-то некая маломальская интоксикация, либо в более сложной степени. А если сложная степень, это уже там дерматиты, нейродермиты и так далее. Очень часто внутри организма образуется слизь. Вот эта слизь называется полипозная ткань. И, возможно, кто-то в народе э, вот, сделал такую процедуру под названием ФГС. В народе ее называют кишку глотать. И, возможно, кому-то врач сказал, я не могу просмотреть состояние слизистой желудка из-за того, что там большое количество слизи. Вот пока вот эта слизь будет камнем лежать у нас в желудке, у нас всегда будут проблемы с э, желудком, с работой желудка. То есть... На, Провоцировать воспалительные процессы, те же самые гастриты, потому что вот эта слизь является питательной следой, очень благоприятной следой для различного рода патогенных инфекций и условно-патогенных, ну, например, такие, как хеликобактер, пивари. Все плавно переходит в четвертую степень зашлакованности, это уже более... Сложная степень зашла здесь та слизь, которая не была вовремя выведена из организма, она начинает аккумулироваться и образовываться в так называемом новообразовании. Это фибромиомы, это миомы, это... Кисты сегодня очень распространенные, кисты часто бывают паразитарного происхождения. В Женеве в 1996 году было проведено, было проведено исследование, из которого следует, что 90% женщин, имеющих диагноз доброкачественная или злокачественная опухоль, имеют тех или иных паразитов. Это, например, власоглавы, плазма или, например, эршерехия коли, а, та, и, и хинококовые а, различного рода паразиты, которые размножаются цистами, и вот эти цисты похожи на кисты. Естественно, в четвертой степени зашлакованности появляются такие проблемы, как камни в желчном пузыре, такие проблемы, как песок в почках или камни в почках. Да? Почему? Потому что уже, как говорится, сформировались застойные явления, уже идет процесс нарушения усвоения солей. И здесь мы всегда говорим, можно спрофилировать проблемы образования камней в желчном пузыре. А камни образуются тогда, когда возникает застой желчи. И вот как раз-таки на семинарах и и в своих различных вечерах встреч и на YouTube в канале мы объясняем и рассказываем причины происхождения вот этих камней и как профилировать образование камней в желчном пузыре. Одна из профилактики – это очищение желчеводящих путей, то есть устранение вот этого застоя желчи. То есть профилактика застоя желчи, устранение застоя желчи – это профилактика образования камней в желчном пузыре. Проводя очищение организма много лет, мы наблюдаем это рубиновые камни, холестерин камни они выходят и выходят очень спокойно и как раз таки вот эти камни их называют правильно бляшки и вот эти бляшки такая они бывают зеленого цвета желтого цвета их и нужно устранять потому что они провоцируют очень много проблем а каких проблем это просто боли в правом подреберье и радиирующие в грудной отдел. Например, очень клиническая картина, похожая на межреберную невралгию. И когда мы говорим про межреберную невралгию, в первую очередь мы должны задуматься о состоянии печени и желчеводящих путей. Поэтому межреберная невралгия уже встречается, как правило, в четвертой степени зашла зашлаковности. А здесь, конечно же, мы всегда в четвертой степени уже встречаем проблему такую, как а, остеохондроз, да, а, частые а, простудные заболевания, да, а, человек здесь болеть как минимум 4 раза в год. О чем здесь мы говорим? Здесь мы говорим о снижении работы иммунной системы. И плавно мы переходим в пятую степень зашлакованности, если человек ничего не предпринимает. И пятая степень зашлакованности – это уже разрушение опорно-двигательной системы. Здесь уже встречаются грыжи межпозвоночные, здесь уже встречаются деформирующие артрозы, здесь встречаются различного рода там, артриты, артрозы. Что такое грыжа? Межпозвоночная грыжа – это по сути своей, если говорить глобально, это нарушение усвоения минеральных солей и кальция. Почему это происходит? Потому что уже печенка забита, потому что желчеводящий пути плохо работают, потому что уже дисбиоз кишечника и кальций у нас плохо всасывается. Человек мало сидит, ходит, то есть двигается, он много сидит, и это провоцирует застойные процессы в области позвоночного отдела, что Сдавливает межпозвоночный диск, а диск, диск межпозвоночный он на 10% состоит из белка и на 80-90 процентов состоит из жидкости из-за того, что мышцы зажимаются, сдавливаются позвонки, сдавливается межпозвоночный диск, и он начинает элементарно сохнуть. И тогда она начинает пить всякие, писать всякие умные слова по типу там дистрофические изменения, по сути это нарушение кровообращения. Дальше остеохондроз, потом протрузия, потом межпозвоночная грыжа. По сути сначала сохнет диск. Почему он сохнет? Потому что у нас плохо работает желудочно кишечный тракт, у нас нарушается кровоснабжение, все сдавливается, и в результате мы получаем межпозвоночную грыжу. Уколы и таблетки они просто обезболивают, но они не решают проблему на корню. Операция тоже не всегда решает, устраняет, казалось бы, самое неприятное, что это боль. Очень часто люди после операции приходят и говорят: вот как было до операции, так все и осталось. Что делали, зачем делали, непонятно. Вот как раз-таки, вот это является э, очень э, наша э, постоянная категория людей, э, приезжающих к нам в центр оздоровления. И здесь очень важно понять причины происхождения и механизм выздоровления. Это все четвертая степень зашлакованности. Пятая степень зашлакованности. Естественно, здесь встречается остеопороз. И вот с остеопорозом-то здесь у нас и ситуация такая. Это системное нарушение усвоения. Прежде чем пить кальций какой-то, даже если он хороший кальций, нужно в порядок привести печень, желчеводящие пути. Нужно нормализовать всасывание кальция на уровне кишечника. Да? И очень часто говорят при физических при остеопорозе, что физические нагрузки нельзя делать. Это огромная ошибка. Конечно же, здесь нельзя играть в волейбол, баскетбол, да, но очень грамотные специфические упражнения, направленные на приток крови, а векальство он с топом крови идет они как раз-таки очень необходимы. Проблема остеопороза затрагивает в основном женщин, да, и это связано, конечно, с особенностями гормональной системы, но тем не менее эта проблема сегодня диагностируется и у мужчин. И причина очень проста – дисбактериоз кишечника, потому что он сегодня а, имея, встречается уже чуть ли не с самых малых лет. Дальше. Шестая степень зашлакованности это нарушение усвоения, точнее, это нарушение обмена веществ в организме. Все наши органы между собой сообщаются с помощью такой системы, как гормональная система. И здесь происходит поломка именно на уровне гормональной системы. Встречается сахарный диабет, встречается гипотериоз, гипертериоз, да, пониженная, повышенная функция щитовидной железы. Очень часто люди удивляются, когда мы спрашиваем о состоянии почек, мочевыделительной системы, когда у них диагностируется гипертериоз, то есть ну, проблемы щитовидной железы. Очень часто удивляются, а почему здесь почки? На самом деле они очень даже при Во-первых... Напомню выражение, все органы брюшной полости, в том числе мочевыделительная система, имеют проекции на нашем теле. И вот возьмем, к примеру, проекцию мочевыделительной системы. Вот у нас вот здесь вот есть грудина ключично сосцевидная мышца, которую очень хорошо видно, и это является проекцией мочевыделительной системы. Когда у нас вот здесь, например, хронический цистиц сформировался, это постоянный спазм мочевого пузыря, коррелируется спазм вот здесь вот грудино ключичная мышца, которая прикрепляется к ключице непосредственно, а у нас вот здесь щитовидная железа. Соответственно, если здесь напряжение сформировалось, кровь к щитовидной железе будет подходить очень плохо. Отсюда и естественно отклонение в анализах по отношению щитовидной железы. То же самое здесь происходит и с сахарным диабетом. Конечно же, если мы говорим о интоксикации организма, то спазм поджелудочной железы, который может сформироваться после какого-то стресса серьезного на работе к примеру да, провоцируется интоксикация из-за дисбактериоза по данным исследований замечательно есть такая академия шестакова андрея который провел исследование в отношении микроорганизмов которые живут у нас в кишечнике он выявил что оказывается есть ряд микроорганизмов которые усваивают наши углеводы и дефицит этих микроорганизмов приводит к тому что сахара который вы съедаете не усваиваются полностью до да, отсюда и нагрузка на поджелудочную железу и постепенно она изнашивается быстрее чем как говорится это происходит обычно у людей ну и седьмая степень зашлакованности ⁇ это уже онкология. Конечно же, у нас есть неплохие наработки по реабилитации, восстановлению, как говорится, человека после химиотерапии, после операции. И суть их заключается в восстановлении микрофлоры. И суть заключается в восстановлении, как говорится, обмена веществ, потому что это очень тяжелые процедуры. Ну что ж, каждый, думаю, что себе поставил ту или иную степень зашлакованности, и задача наша каждого человека, обратившегося к нам, да, перейти с более высокой степени зашлакованности в более низкую степень зашлакованности. Что для этого необходимо? Грамотное, поэтапное очищение организма с учетом наших физиологических механизмов. Нельзя чистить печень, пока мы не почистим кишечник. Нельзя чистить сосуды, пока мы не почистим э, кишечник. У нас на сайте есть очень хорошая рубрика называется профилактика атеросклероза, профилактика повышения холестерина. И мы здесь всегда говорим о том, что. Прежде чем вообще, вообще, если мы говорим про проблеме холестерина, да, вот нельзя почистить сосуды ершиком как мы себе это представляем. Это очень сложный многоступенчатый процесс, в основе которого лежит нормализация, усвоение всех жиров в основе, а также устранение воспалительных процессов внутри сосудов, которые как раз таки и провоцируют выработку лишнего холестерина. Вообще об этом мы рассказываем, будем рассказывать в наших вебинарах и в дальнейших, и также мы их будем вкладывать в наш YouTube-канал. Ну а что на сегодняшний день Федор Николаевич, как говорится, имеет, это гармонично сочетающая в себе система очищения, на основе сборов трав по группе крови по дате рождения, позволяющие индивидуально подойти каждому человеку. И также замечательные пробиотики, которые позволяют восстановить норму флора не только в кишечнике, но и, например, в других участках нашего тела. Ну что ж, я передаю слово Федору Николаевичу. Надеюсь, вам было интересно. Он продолжит наш вебинар. Те, кто не знает... Немного истории Первое образование у меня было спортивное Но так в жизни случилось, что я попал в очень серьезную автомобильную катастрофу Весь переломанный, сожженный, множество операций, пересадки кожи Ну все было И конечно вопрос стоял об инвалидности Но видимо здесь вот сказался мой спортивный характер Я сказал нет, инвалидом жить я не буду вот когда я пришел в себя, много прошло данного времени, и лечащий врач мне сказал, знаешь что, давай честно, все, что мы могли, мы сделали. Все надо, что сложить, мы сложились, все, что отнять, мы отняли. Дальше все зависит только от тебя. И вот тогда я действительно в собственной шкуре ощутил, что здоровье в моих руках теперь. Обратившись к словам, я их знал, а Вицена еще сколько столетий уже прошло, а его слова, что если уж говорить о здоровье, лечить что-то, то прежде всего это должно быть слово. Слово. То есть я это расценил и расцениваю сегодня, это твой настрой. И мне вот сегодня не важно, сколько тебе лет, какие у тебя проблемы. Самое главное. Ты хочешь быть здоровым, да? Становись рядом. Становись рядом. Начинай. Все-таки 30 лет работы в этой области, это ну, действительно не дает им права об этом говорить. Второе, сказал цену, это должна быть трава. Трава. Здесь у меня, честно говоря, был полнейший пробел. Ну что ж. Все открытым, стал изучать свойства трав, со многими травниками встречаться. И первые же мои патентные изобретения это были сборы трав к дате рождения, Затем уже пошел сбор волку, много чего. И вот очищение организма, о чем говорил Данил, как раз и стоит, ну, наверное стоит а в корне отличается от многих сегодня систем присутствующих многие вы наверное знаете тем что всего за пять дней каких-то без клизм без голодания без отрыва от производства на основе только травяных сборов бальзамов человек действительно восстанавливает свое здоровье это путь к здоровью вот так наверное, будет вернее потому что практика показала что на фоне очищения организма гораздо легче справиться с такими проблемами как опорно-двигательная система сердечно-сосудистая система мочевыделительная система чтобы иммунитет работал чтобы Действительно, и кишечник хорошо работал. Ничего сложного нет. Это много лет на это ушло, конечно. Но вот, как говорится, все на себе. Да, я сегодня катаюсь на горных лыжах. Я с Аквалангом, в море. У меня пять сыновей. Один Данил, другой помогает мне, техническую поддержку делает. И это не хвастовство, это, ну, это, труд, это благородный труд. Я не понимаю, как так вот встать и не сделать гимнастику. На своих вебинарах мы, наверное, будем еще об этом говорить. Я знаю такой очень хороший рецепт. Всего 7 минут в день. Если вы позволите себе, я вас познакомлю потом с тренажером в сумочке. Я его так и называю. Пожалуйста суставы все задействованы но это потом поэтому много зависит от нас очень много зависит от нас потому что по натуре своей человек ленивый ну вот ленивый его. у каждого человека есть два я один говорит давай вставай а второй говорит давай полежим Знакомо, правда? конечно знакомо и все вот эти годы меня преследовала одна цель. Как сделать так, чтобы вот было легко, это, о чем мы вот сейчас говорим, чтобы это было доступно каждому, чтобы это можно было провести в домашних условиях. Ну, не, скажу вам честно, ну, не все же смогут поехать к нам в центр. Да? Конечно, в центр там все вам предоставлено. И... И очищения, и массажи, и банные процедуры, и занятия в тренажерном зале. Много чего. Там чан с молодильной водой. Кстати, вы можете зайти на сайт по-русски волков-фн.рф. Там все подробно сказано. Продолжаю свое. мысль. И вот тогда... Человек понимает, боже мой, но почему? Я думала, что много или почти все, или думал, зависит от врачей. Я не против медицины, я за нее, я двумя руками за медицину, за медицину, меня самого поднимаю, с того света когда речь идет о спасении жизни, когда речь идет о какой-то пересадке или еще что-то. Но... Главное упущение, я считаю, у нас, это нет грамотного обучения людей, как быть здоровыми. В любом возрасте. Еще раз вам говорю. Мне не важно, сколько вам лет. Не важно, какие проблемы. Не знаешь как, давай научим. Не хочешь, но ну, здесь уже выбор за тобой человек. Поэтому... Вот эта тема, которую сегодня Данил рассказывал, наверное, сейчас я снова к этому вернется дисбактериоз, это действительно очень серьезная беда. Вы посмотрите, в годик ребенку дисбактериоз, 7 лет дисбактериоз, 17 лет, дисбактериоз. А на кого родит? Она кого родит? Но это же заведомо больного ребенка правда ну а нам говорят дисбактериоза нет да, ну да это давно было дисбактериоз более грамотно грамотный да, дисбиоз потому что в кишечнике там же не только бактерии там и паразиты там ну грибы думаю, все что угодно а, да ну, какая разница? Люди привыкли так вот э, об этом говорить. А нам с экрана в телевидении говорят, вот это все ерунда, это шарлатанство в том, что перевоза нет. Куда он подевался? Да. да, есть он, конечно. И от него надо избавляться и восстанавливать э, себя. Вот. Да. Наверное, сегодня будут вопросы или запись на консультацию. Конечно, будем на это отвечать. Так. У нас есть обратная связь? Да, сегодня, наверное, начнем потихонечку отвечать. Вот. Итак, уважа... <клес> задержка, uh, уважаемые uh, слушатели, uh, хочу uh, сказать следующее. Тот, кто хочет получить от нас консультацию по поводу решения вашего какого-то вопроса, то, безусловно, вкратце мы сейчас это охарактеризуем, но вы внизу под экраном можете нажать на кнопочку «Записаться на консультацию». Вы автоматом попадаете на наш сайт, и там тоже есть графа «Получить консультацию» или, например, «Заказать обратный звонок». И завтра же мы обязательно вам позвоним, и мы обсудим вашу проблему и то, насколько мы вообще можем, как говорится, помочь вам в этой ситуации. Ну а я бы хотел еще немножко задеть такую тему, как Правда и мифы о дисбактериозе. Консультация бесплатно, да, здесь вот спрашивают. Значит, правда и мифы о дисбактериозе? Дисбактериоз сегодня термин, который употребляется у нас только в России. И, к сожалению, многие относятся к этому несерьезно и считают какой-то профанацией или еще как-то. Существует такая небольшая статистика, провели ее совсем недавно, да, и 40% считают, что пробиотики и как такового нет. Хочу начать с этого. На самом деле это не так. Люди, говорящие о том, что этого нет, на самом деле дезинформированы многочисленными средствами массовой информации. Проблема дисбактериоза всегда была, есть. У нас работает целых три института в этом направлении. Один из них – это Институт особо чистых биотехнологий. Работает он с советских времен. И хочу сказать, что дисбактериоз по-другому называется дисбиоз. По сути своей, это термин, который вот придумали, и вот он как-то закрепился у нас в России дисбактериоз. На самом деле, если говорить научным языком, то можно это назвать нарушение микробиоты, нарушение микробиоциноза, нарушение микробиома или просто дисбиоз. По сути своей, что такое дисбиоз? Дисбиоз – это нарушение соотношения микроорганизмов, которые живут у нас в кишечнике. Чаще всего этот термин применяется к отношению к кишечнику. На самом деле в нас живет огромный орган под названием микробиом. Микробиом это сообщество группы микроорганизмов, которые живут в кишечнике, и они выполняют огромное количество функций. И одна из функций это пищеварительная Все, что мы съедаем, белки, жиры, углеводы расщепляются благодаря этим бактериям то есть который вырабатывает специальные ферменты и соответственно есть такое понятие как 70 процентов иммунитета зависит от состояния кишечника в основе этого лежат именно вот эти микроорганизмы их огромное множество их огромное количество групп да и также функция микробиома еще является это выработка различного рода ферментов и различного рода витаминов. Например, самое самое важное и самое большое количество витаминов вырабатывается. Витамины группы Б. Считается, что где-то порядка 70% витаминов группы Б вырабатывается внутри нашего кишечника. И когда не хватает каких-то микроорганизмов, то у нас начинается витамин, дефицит витамина В, Либо А-витаминоз, либо гиповитаминоз. Соответственно... Дело в том, что пробиотики, которые сегодня придумали, создали, это средство, которое в себе содержат бактерии, корректирующие и устраняющие проблему дисбактериоза и то, что возникает из-за дисбактериоза. А к чему приводит дисбактериоз? Это калиты. Это интериты, это гастриты, гастродуадениты, это также проблемы со стулом, как запоры, так и синдром раздраженного кишечника. Если кто не знает, что такое синдром раздраженного кишечника, это состояние только села и тут же побежал в туалет то есть вот эта проблема часто возникает у людей которые например приехали из таиланда потравившись там да да и не обязательно из таиландов после пищевых токсикоинфекций каких-то такая проблема возникает так вот это все связано с нашим микробиомом с нашим составом вот этих микроорганизмов почему сегодня эта проблема так актуальна Причина вообще дисбактериозов и вот этой проблемы заключается в том, что у нас очень сильно изменилось наше питание. А самое главное, мы перестали качественно и грамотно питать бактерии, которые живут у нас в кишечнике. Вы удивитесь, да, но несмотря на то, что бактерии, которые а, живут у нас в желудочно-кишечном тракте, расщепляют белки и жиры углевода, которые мы съедаем, да, способствуют всасыванию всех микро-макроэлементов, всех полезных веществ, да, питаются они сами непосредственно специфическими белками, жирами углевода, которые они создают сами из пищевых волокон различного рода. То есть проблема в чем? Проблема в том, что человечество долгое время стремилось к увеличению срока годности различного рода категорий продуктов. И это привело к тому, что продукты теряют вот эти пищевые волокна, необходимые этим бактериям отсюда, и нет питания, естественно, бактерия, популяция начинает ее снижаться или изменяться, соотношение меняться. И если бактериям некомфортно, соответственно, некомфортно нашему организму. Бактерии начинают входить в конфликт с нашим организмом. И назвать можно это как угодно. Запор, калит, язва желудка, язва двенадцатипежной кишки, гастрит, гастродоводенид. Точно так же это все плавно может выйти и на состояние кожи. По данным исследования, да, то есть от состояния микробиоты зависит и очень сильно состояние наших суставов, то есть артриты, полиартриты, именно те проблемы, которые связаны, как это говорится, с низ нарушения кровообращения а связаны с аутоиммунными реакциями то есть ревматоидные артриты полиартриты бехтеровые, и так далее и так далее и когда вот корректируешь состояние микробиота у человека да, у него и состояние суставов становится особенно если человек перед этим почистил организм а, то есть то, чем мы занимаемся, и на сегодняшний день, по сути, мы, первое, что к любой проблеме со здоровьем, мы подходим с позиции четырех принципов. Четыре принципа. Это, неважно, какая проблема. Первое, это нужно почистить организм, вывести вот этот хлам, шлаки, которые у нас сформировались в течение нашей жизни. И второе, это движение в любой проблеме с нашим здоровьем. Как говорится, это причина многих проблем – это дефицит физических правильных движений. Правильное движение лечит, неправильно калечит. Третья проблема, третий принцип подхода к решению любой проблемы – это питание. И в основе питания, конечно же, лежит нормализация вот этого вот микробиома, то есть состава бактерий. Ну и четвертое – это позитивное мышление. Очень многие наши психосоматические, то есть различные психологические проблемы – Страхи, вина, обида имеют, а, то есть состояние нашей души и психики целиком полностью отражается на состоянии нашего, а, как говорится физического тела то есть к примеру да там те же самые запоры те же самые проблемы с кишечником да то есть они могут иметь э, психологического характера проблем, формировать Оби обиду, страх. обиды страх Да. то есть например очень часто люди работая с людьми как массажист как э, э, практикующий массажист да, э, мы встречаем такую ситуацию как плечо-лопаточные это очень сильная обида причем очень часто на самых близких людей то есть формируется спазм мышцы нарушается кровообращение возникает интоксикация соли начинают откладываться в порно двигать с пожалуйста вот вам плечо лопачественный период то есть через нормализацию мышления очищение организма нормализацию питания мы, и нормализация кровоснабжения данного участка устранения спазма да, мы подходим к решению очень многих проблем итак Соединив вот эти четыре принципа, да, да четыре мы принцип получаем одно слово: здоровье. Здоровье. Да. Да. Итак, значит, сай, а, сай. те люди, у которых возникли какие-то вопросы а, по поводу того, каким образом мы бы могли вам помочь, мы на самом деле а, через консультацию рассылаем а, наши сборы трав, которые разработал Федор Николаевич по группе крови. Наша система очищения она и отличается тем, что, а, как говорится, отличительная особенность ⁇ это сборы трав, по, которые у нас собираются по нашим патентам в наших биологических чистых районах. Краснодарского края и Северного Кавказа. И все сборы трав созданы по принципу, если какая-то трава может навредить или дать какое-то нежелательное реакцию, в составе сбора всегда присутствует другая трава, которая это побочное действие устраняет. И все вот эти сборы трав, они действуют очень мягко с точки зрения очищения организма и это позволяет минимизировать какие-либо аллергические реакции. Очищение идет, еще раз повторяю, поэтапно. Сначала кишечник, потом печень желчеводящий, пути, учитывая нашу физиологию. Ну и, конечно же, все это, как говорится, приводит к самому лучшему результату. Итак, ну, хотелось бы еще ответить на вопросы, если у вас возникли по ходу нашего вебинара. То есть, здесь вот был один вопрос, касающийся... Значит, 17 лет ребенку, значит, Тамара спрашивает, диагноз стоит ювениальный артрит. И на данный момент человек сидит на метатриксате. Смотрите, вот даже учитывая то, что человеку 17 лет, хочу сказать, что очень часто этот диагноз отвергается, когда человек приезжает к нам. Очень часто, потому что в 17 лет посадить ребенка на метатриксат, это очень-очень-очень нехорошо. Первая задача будет это очистить кишечник, а с помощью этого мы сможем снизить дозировку метатриксата. Дальше восстановить работу... Надо, во-первых, надо, конечно, смотреть ребенка с точки зрения блоков, с точки зрения мышечных спазмов. Надо здесь посмотреть состояние желчеводящих путей, желчного пузыря, потому что от желчного пузыря, состояние желчного пузыря очень сильно зависит состояние опорно двигательной системы. Здесь, конечно же, было бы лучше, если вы позвонили, вернее, оставили свою заявку на консультацию, мы бы вам позвонили, бы уже более конкретно, как говорится, ну, вам объяснили бы, как действовать и каким образом мы можем вам улучшить состояние вашего здоровья. Значит, теперь, вчера были вопросы, кстати, по поводу значит, отсутствия желчного пузыря. Вот смотрите, можно ли очищать организм при отсутствии желчного пузыря? Да, конечно Но же, можно и даже нужно, потому что, смотрите, очень часто После удаления желчного пузыря, сфинктер, Одди, который регулирует подачу желчи в 12-перстную пешку, выходит из строя. И это часто приводит у людей либо к проблеме синдрома раздраженного кишечника, я рассказывал, да, это частый стул, человек не может толком ничего сидеть, либо наоборот, к запорам. Ну, а поскольку состояние желчного пузыря и желчеводящих путей сильно от состояния печени желчного пути и желчного сильно зависит системы. то люди которым удалили желчный пузырь то рано или поздно они сталкиваются с проблемами проблемами тазобедренного и коленного сустава почему потому что меридиан желчного пузыря проходит через височную часть через грудную мышцу, а также через сам желчный пузырь, но выходит на тазобедренный сустав, коленный сустав, соответственно, а желчную удалили. Поэтому здесь возникает проблема с опорно-двигательной системой, часть всего это тазобедренный и коленный сустав. Поэтому человек, которому удалили желчный пузырь, он должен заботиться о состоянии печени желчеводящих путей и сфинктреоди да, больше, чем, например, тот человек, у которого есть желчный пузырь. Также вчера задавали вопросы предварительные по поводу такой проблемы, как демодекс. Ну, смотрите, демодекс, демотекоз – это заболевание, вызванное кожным клещом. Вот посмотрите. Мы, наш организм, я говорю про микробиом, да, то есть что такое микробиом? Это огромное сообщество различного рода микроорганизмов на нашем теле и внутри кишечника, и на нашем теле. Как только у нас а, подготавливается почва для того, чтобы, а, к примеру, в данном случае вот этот вот глазной клещ или а, на лице клещ начал размножаться, развиваться, да, так, то есть для него создались приятные условия он начинает грубо говоря жизнь свою активную и это вызывает воспалительные процессы на лице да на глазах там и так далее если это глифорин соответственно откуда нужно начинать решать эту проблему первое нужно что нужно это почистить кишечник посмотрите состояние Кожи нашей, в целом и состояние микробиома, то есть состава микрофлоры на поверхности нашей кожи, очень сильно зависит от состояния кишечника внутри. То есть, если диагностируется демоадекоз, то это уже 100% проблема с кишечником, как с точки зрения интоксикации хронической, так с точки зрения и дисбактериоза. Безусловно, наружно тоже нужно предпринимать меры различного рода. Но здесь, конечно же, люди, которые задавали этот вопрос, лучше созвониться и более конкретизированно да, на эту тему поговорить. Потому что очень часто... А, говорят, мне поставили демодекоз, начинаешь разбираться, элементарно а, разговаривать, оказывается, совсем другая проблема и не относится никогда к э, ну, такой проблеме, как демодекоз. Следующее. Да? Так, так, так, так. Да, Еще какие-то вопросы? Псарева, Псареас. Э, ну, значит, что? Я понял. Псориаз. Псориаз это уже не просто дисбактериоз или интоксикация кишечника. Дело в том, что псориаз это уже очень сильное воспаление кожи, которое может быть проявляться как локально где-то на каком-то участке тела, да, там, локоть или там колено. Также это может быть э, э, по всему телу распространяться. В общем, по сути своей. Вспоминаем, третья степень зашлакованности. То есть кишечник почистить, восстановить нормофлору, но когда мы говорим о сарьязе, то здесь очень часто, помимо того, что есть дисбактериоз, снижение иммунитета и интоксикация печени, желчеводящих путей и кишечника, здесь дополнительно всегда присутствует триада: грибковая обязательно какая-то инфекция. Их огромное множество сейчас. Их такое огромное множество. Сегодня плесени вообще очень много обнаруживается. Сегодня грибок, он просто причиняет огромное множество. Причем есть понятие грибы, которые строго патогенные, а есть грибы, которые живут у нас в организме. Например, грибок кандида. Грибок кандида является условно-патогенным микроорганизмом. Что значит условно-патогенно? То есть он в норме приносит пользу, даже выполнять какую-то конкретную функцию, но когда его численность увеличивается, то эта численность, как говорится, да, приносит какую-то проблему нам. Ну и, например, кандиды – это часто молочница, это часто кандидозы и так далее. Отсюда конкретный вопрос, конкретное как бы решение вопроса, то есть нужно здесь нормализовать, убрать вот эту вот проблему грибка. Здесь, как правило, еще вирус какой-то прикрепляется в анамнезе у человека. есть, как правило, герпес, бара, а плюс еще какой-то гельминтоз очень часто бывает. Поэтому здесь противопаразитарная, противогрибковая всегда программа. У нас эти травы есть, мы всегда с ними работаем и получаем очень неплохие результаты. Вообще, псориаз, конечно, тема очень сложная, но здесь очень всегда нужно четко, конкретно выполнять весь план. Здесь очень важно нормализовать еще микрофлору и нормофлору не только в кишечнике, но и на поверхности нашего тела. Потому что там очень сильно подвержена и, как правило, сильно уже изменена эта микрофлора, потому что люди мажут там всякими мазями, гормональными, антибактериальными и так далее. Так, запись будет на YouTube, обязательно просмотреть сможете, безусловно. Здесь вот спрашивают, а если же нет желчного, все бесполезно? Нет. Смотрите, когда желчного пузыря нет, как бы жизнь на этом не заканчивается, просто нужно больше уделять внимание своей опорно-двигательной системе, да, и там часто возникает спазм желчных протоков. Стараться это убирать все. Так, так, так, так, так, так, так. псориаз. Пара псориаз, ну смотрите, пара по сути это то же самое, единственная разница в том, что здесь у нас идет локализация на суставы. На суставы, либо у нас идет уже проникает в другие ткани это может быть и там и кишечника да, вообще псориаз может развиваться не только на коже он везде может протекать по сути это инфекция по сути это инфекция и на самом деле назовите вы этот диагноз как угодно из разница только будет в локализации воспалительного очага так Еще. Здесь вот еще по поводу волосистого покрова. Вот Смотрите, волосяной покров, то есть, смотрите, все, что на волосах, типа перхоти, типа блох даже возникает, да, то есть, это всегда проблема печени. Это всегда дефицит хитина в организме. А почему хитин возникает? Потому что застой желчи, потому что желчь плохо поступает. Там билирубиновые камни, там холестин. То есть Здесь нужно формировать нормальную э, работу печени желчеводящих путей. Соответственно, здесь вот спрашивают по поводу там, различного рода чаев, системы очищения. Безусловно, здесь все можно можем выслать. По этому поводу мы рассылаем по всей стране с помощью компании SDEC. А, то есть, ну, кто оставьте, кто-то а, кто может быть к нам при при центр. тут уже индивидуально все это можно судить Вот здесь, чтобы вам более понятно механизм а, решения этого вопроса, запишитесь на консультацию, а, мы вам постараемся обязательно перезвонить там по Ватсапу или напрямую по телефону, как угодно. Главное, чтобы вы оставили свой номер телефона для этого. Вот. Проблема это всегда решаемо просто кажется, что это все очень сложно, на самом деле все это решаемо Просто подход здесь нужен не совсем стандартный. Так. Ну вот, например, пока Данила читает, я всегда спрашиваю, ну для чего-то Господь нам 600 мышц дал, да? Да, вот. А те же самые проблемы с сердцем там сердечная мышца, как она работает. Кто-то нас учит? Нет. Вот если мышцы, на которых мы постоянно сидим, они становятся ригидными, кто-то нас учит, ну, в основном нет. В общем, много-много проблем, которые действительно человек не подозревает о них, а они с годами начинают ну, превалировать и начинаются очень серьезные проблемы. Вот этому всему мы учим. И самое главное, еще раз говорю, есть проблема, ее надо решать, и она решаемая, решаемая. Итак, здесь вот по поводу аллергии задали вопрос. Конечно же, вопрос очень сложный. Всегда, сейчас вообще у нас 21 век объявлен век аллергии. И что касается аллергии, то здесь хочу сказать следующее. Аллергия – это всегда дефект в иммунной системе. И этот дефект он выражается в дефиците конкретного фермента, который должен вывести данный аллерген из организма. Почему нет фермента? Одна из проблем, одна из теорий да, – это паразитарного происхождения. Вторая теория – это дефицит конкретных микроорганизмов, которые должны способствовать выработке вот этого фермента. Устраняя этот дефект, можно жить спокойно с этой аллергией, а что касается трещин на руках, да, то здесь уже надо смотреть э, желудок, надо смотреть уже здесь поджелудочную, потому что это уже конкретная проблема желудка и поджелудочная. Для того, чтобы дать более конкретную по этому поводу консультацию, да, э, потому что здесь всегда очень все сильно индивидуально, лучше созвониться, лучше оставить заявку на консультацию, мы его перезвоним. Итак, народ просит поделиться проблемами, чтобы рассказать о них. Итак, ну, наверное, так. ранний климакс, 45 лет, с чем может быть связано? Ну вот здесь могу, как массажист, сказать одну из причин раннего климакса. Смотрите, матка и яичники... Это органы, которые по своему строению, они, ну это мышцы. Любая мышца, что делает, сокращается, расслабляется. А, здесь одна из причин еще может быть в чем заключаться. Органы малого таза кровоснабжаются специальной брюшной артерией, которая у нас идет под желудком, не буду там в названии сейчас сильно уходить то есть она идет под желудком выходит да и выходит под кишечником под левой почкой и начиная и выходит на матку дело в том что есть понятие стеноз артерии и когда стеноз это сужение в связи с опущением желудка к примеру да с опущением левой почки что крайне часто встречается ли с выпячиванием кишечника вперед например Кишки. она сдавливается это артерия и дефицит кровоснабжения часто вызывает как болезненные менструации а впоследствии впоследствии часто вызывает ранний климакс это одна из причин потому что это причин, то... много, да, да. причин здесь много и с гормонами но на фоне кровоснабжения понимаете в основе любой патологии до да, часто лежит спазм как заказать наши очистительные сборы для этого вам нужно оставить запись на консультацию с фразой «заказать очистительные сборы», и мы вам перезвоним и уже индивидуально объясним. Форма отправки у нас через компанию SDEC, в основном все это осуществляется быстро и достаточно удобно. Нажать для этого нужно сначала на кнопку под нашим экраном, где написано «записать на консультацию», там вы оставляете свою заявку. Ну что ж, итак, итак, ну наверное здесь надо наш вебинар подвести к концу. Очень приятно было с вами общаться. Думаю, мы были вам полезны. Конечно же, за технические неполадки мы вас, у вас просим извинения. Но это первый наш в истории вебинар. И не последний. Подписывайтесь к нам в группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наши вебинары это далеко не все самое интересное чтобы мы что мы хотим вам рассказать самое главное даже и научить некоторыми вещами консультация бесплатно задают здесь вопрос вот и вам огромное спасибо за то что вы видели.